Привет, народ! Это, как всегда, Антон. Машины бывают самыми разными. Кто-то кайфует от городских моделей, другие обожают нечто неординарное, эксклюзивное, а третий тип людей не видит жизни без спорткаров. Сегодня я решил собрать для вас представителей всех этих направлений, каждый из которых является достаточно дорогим и раритетным вариантом. Думаю, вам понравится, поэтому скорее ставьте лайк, бейте в колокольчик, подписывайтесь, если еще не подписались. Не забывайте в конце видео конкурс на 1000 рублей и будем начинать! Поехали! И сразу же с нетерпением хочу показать вам топовый Форд, машинку, буквально вселившую в меня желание коллекционировать игрушечные виды транспорта. Нет, ну правда, вы просто только взгляните на эту красоту. Перед вами выполненный в масштабе 1 к 8 Ford GT40, четырехкратный победитель 24 часа Лимана с 1966 по 69 года. Эту тачку специально разработали для побед в гонках на дальней дистанции против Феррари. К слову, что-то я невольно вспомнил фильм «Форд против Феррари». Кто не смотрел обязательно зацените не пожалеете у этой машинки легендарный окрас все сделано в точности так же как на оригинале есть куча разных фишек ой ну прям не знаю даже с чего начать этот рассказ проще говоря машинка огонь всем желаю такую же в свою коллекцию и игрушечную и полноразмерную теперь мы немного отойдем от тематики гонок дорогущих тачек и всего такого и отправимся в мир более приземленных моделей которые в то же время являются очень необычными и красивыми. Я имею в виду «Шкоду 100», которая вместе со 110-й моделью являются чехословацкими легковыми автомобилями, производившимися в 1969-1977 годах. В общей сложности было произведено 1 миллион 79 тысяч 708 штук автомобилей нашей модели. «Шкода 100», кстати, была самой первой моделью марки, которой было выпущено более 1 миллиона экземпляров. Как вам машинка? Мне она очень сильно напоминает нашу советскую «Копейку». На очереди у нас шикарная копия одного известного во всем мире автомобиля. Вернее, как, внешне вы наверняка его видели, да еще не один раз. Однако название вряд ли помнил каждый. Короче, перед вами Кобра, тачка, которую выпускали в середине 20 века. Скажу честно, я понятия не имею, какого именно поколения этот вариант, но вполне вероятно, что он... А, хотя стоп, давайте-ка лучше вы сами напишите мне правильный ответ. Заодно проверим вас на истинных фанатов в раритетных тачках. Volkswagen Жук. Мне кажется, даже ну совершенно далекий от мира автомобилей человек наверняка слышал об этой машине. Пускай он не знает, как она выглядит, но точно слышал. Что ж, я решил показать вам нестандартного Жука, которым, как вы понимаете, мало кого можно удивить, а оригинального Жука Кабриолета. Он выполнен в масштабе 1 к 8 и очень круто выглядит. Прям каждый элементик, куда не брось свой взгляд, все везде четко и красиво продумано, прорисовано и собрано. Выражаю огромный респект создателям проекта. Работа действительно впечатляющая. А это тачка, о которой лично я раньше никогда в жизни не слышал, и думаю, что вряд ли кто-то из вас о ней знает. Но ну, если я не прав, дайте мне знать в комментах. Что ж, встречайте, польский FSO Polonez 1500. Этот автомобиль производили в Варшаве с 1978 по 2002 год. Модель была создана на платформе польский Fiat 125 и названа в честь одноименного польского танца. Что ж, думаю, все со мной согласятся, что это польское творение можно приравнять к нашим «Жигулям». И то не факт, что оно окажется столь же живучим и надежным. Поэтому оставляю тех, кто заинтересовался наедине с этой тачкой. Ну а мы идем дальше. Ford Mustang. Культовый автомобиль класса «Пони производство Ford Motor Company. На автомобиле размещается не эмблема Ford, а специальная эмблема «Мустанг». Единственное, что там, где она обычно находится, то есть на решетке радиатора, у нашей игрушечной тачки эмблемы я не заметил. Но в любом случае машина выглядит очень здорово и необычно. Форд хоть и сделан в крошечных масштабах, получил рабочие фары, возможность посигналить и многое другое, о чем ты узнаешь в процессе сборки машинки. Как вам такая тачка? Только честно, хотели бы себе подобную. ГАЗ М-21 «Волга» – советский автомобиль среднего класса, серийно производившийся на Горьковском автомобильном заводе с 1956 по 1970 год. В разработке ее дизайна участвовал сам Маршал Жуков. Так, появились три хромированных бруса и знаменитая звезда. Машинка, которую вы видите, сделана в точности так же, как оригинал. Она собрана из металлических деталей, имеет точную копию двигателя, такую же приборную панель, а также множество подвижных деталей и свет. Татра 815 – семейство крупнотоннажных грузовиков чешской компании Татра, запущенное в производство в 1983 году. Все грузовики семейства имеют традиционную для этого производителя хребтовую раму и независимую подвеску колес. Изначально автомобиль разрабатывался для замены модели Татра 813 и предназначался для работы в сложных дорожных условиях или на бездорожье. Однако в настоящее время выпускаются и дорожные версии грузовика. Тем не менее, та, которую вы сейчас видите перед собой является более классической стандартной моделью. Как вам такой самосвал? А теперь речь пойдет о ФИАТе 600. Это такой городской заднемоторный автомобиль итальянского автопроизводителя, выпускавшийся с 1955 по 1969 год. Всего было спроектировано на минуточку больше двух с половиной миллионов экземпляров. В свое время этот Fiat продавался по цене 590 тысяч лир, которая считалась очень даже невысокой. Машина пользовалась высоким спросом и недаром сегодня ее делают вот в таких мини-копиях. Наша копия выполнена точно как оригинал. Имеет приятный цвет, шикарную детализацию и просто привлекательный внешний вид. Как бы я нейтрально к Фиату не относился, эта машинка чем-то мне нравится. На очереди кое-что более дорогое из так называемого узкого сегмента. Я говорю про Макларен F1, серийную модель гиперкара британской фирмы, которая в свое время считалась самой быстрой в мире. Всего было выпущено 106 машин, 65 из которых были дорожными вариантами, 5 прототипы лимана, 3 эксклюзивных, 5 простых прототипов, 28 гоночных и один прототип LM, именно тот, чью реплику вы все это время перед собой и наблюдаете. Производство было начато в 1992 году и завершилось в 1998. Цена начиналась от одного и двух миллионов долларов. Машина мне безумно понравилась, особенно зашел ее вид спереди, а также открывающиеся вверх двери. Единственный момент, который вызвал вопросики, это цвет. Почему-то лично у меня такой цвет ассоциируется с Ламборгини. И тот же Макларен в нем выглядит слегка несуразно. Но думаю, это лишь мои заморочки. В целом, тачка шикарна. К слову о машинах, которые ассоциируются с конкретным цветом. Не будем далеко ходить и сразу же заценим топовую Ферру. Это F40. Среднемоторный, двухдверный, заднеприводный суперкар, имеющий кузов типа Берлинетта. Производился Феррари с 1987 по 1992 год. Эта машина является последней созданной при жизни Энце Феррари. Изначально планировалось выпустить только 400 таких автомобилей, но ввиду большой популярности было выпущено 1315 штук. Наша мини-копия хоть и не входит в коллекционное число, но все же красивой и желанной по-прежнему является. Модель имеет масштаб 1 к 8 и сразу же встречает коллекционеров своей способностью разбираться, демонстрируя всю начинку. Это очень здоровская и несвойственная другим таким игрушкам фишка. Согласны? Следующую машину мне никогда не приходилось видеть лично, и почему-то сейчас я об этом жалею. Больно уж она привлекательная, что ли. Это «Шевроле Апала», бразильская машина конца 20 века. В целом она является классическим таким семейным вариантом. Конечно, в нашей копии не могли сдержаться и не нарисовать вот эти две линии спереди. Но в любом случае машинка вышла оригинальной и не похожей на другие «Шевролешки». Кстати, как вам эта дамочка внутри машины? По-моему, она сразу просекла фишку и определила владельца топовой машины. Села внутрь и ждет своей очереди, чтобы прокатиться. Volkswagen T1 Об этой тачке не слышал только, пожалуй, самый ленивый. Этот изумительный автомобиль известен большинству как Хиппи-мобиль или же Сплите. Думаю, комментарии в этом случае излишни. Идея создания микроавтобуса Volkswagen пришла в голову голландцу Бену Пону, который в 1947 году нарисовал в своем блокноте первые эскизы Т1. Эта мысль пришлась по вкусу генеральному директору концерна, и в конце 1949 года транспортер впервые был представлен официально. Первое поколение Т1 начали выпускать в 1950 году. В первые месяцы с конвейера, расположенного в немецком городе Вольфсбурге, ежедневно сходило около 60 автомобилей. Транспортер унаследовал трансмиссию от Жука, но между ними по-прежнему было множество отличий. Первые Т-1 могли перевозить груз весом не больше 860 килограмм, но выпускавшиеся с 1954 года автомобили могли взять на борт уже на 70 килограммов больше. Окрас, а кстати, тот, что вы все это время видите перед собой, самый, что не наезд, классический и прикольный. Ставьте лайк, если хотели бы себе такой же бусик. Теперь я покажу вам автомобиль, который вместе со своим двигателем является результатом глубокой переработки конструкции. Итальянцы называют модели мотор новыми, но унаследовавшими лучшие от Берлинетты и ее последней версии. Это Ferrari 812. Суперкар выдался просто шедевральным. Рассказывать о нем можно действительно очень долго. Но все же я хотел бы акцентировать внимание на этом внешнем виде. Мы привыкли видеть феру красной, но кто, блин, скажет, что серая Феррари блеклая и неинтересная? Я хоть убейте, не поверю. У тачки потрясающий окрас, возможность открывать двери, детализация уровнем выше, чем в других подобных тачках и тому подобное. Короче говоря, я реально прифигел, а как круто выглядит этот салон внутри, М -м -м, ну просто конфетка же. Так, ребятки, ну куда же в выпуске про самые крутые и дорогие модели машин без всеми любимого Ниссана ГТР? Этот легендарный транспорт знают все поклонники четырехколесных железных друзей. Наш вариант получил белый окрас, однако классический цвет отнюдь не делает его непрезентабельным. Скорее наоборот, меня от этого тачка в какой-то степени еще больше привлекла. Этот черный спойлер, красные сиденья, подсветка фар, короче все на что не взглянь, очень круто выглядит. Ставлю большой жирный лайкусик. Кто-то говорит, что Ламба с каждым годом, с каждой новой моделью становится все круче и круче, все более привлекательнее и необычнее. Но кто бы как ни думал, мне по-прежнему безумно заходит именно старая версия, именно Кунтаж. Эта машина выпускалась в самом конце 20 века, но я бы на ней катался и сегодня. Оригинальный внешний вид, куча всяких своих фишек, неповторимый дизайн буквально каждого элемента. Не знаю как вы, но я был бы готов смотреть на эту машинку целыми днями напролет.